снять свой первый обзор потому что в прошлый раз чуть-чуть не получилось и youtube и авторские права музыки как бы сделали свое дело не знаю придется удалить прошлое видео ну и как бы будем смотреть новое по магнитофону ничего не поменялось ну, как бы, в принципе осталось переснять только как играет уже с разрешенной музыкой сегодня я хотел показать обзор своей аудиосистемы. Ну, как мы ее сделали. Получается, делал сам лично все полностью. Вот А до Я. Причем очень-очень долго. Так, магнитофон 580-й. Пионер. Давайте пробежимся по настройкам. кроссовер, так высокие частоты, так. меды, а. а. буфер по настройкам все ну, попробуем как она будет звучать Сейчас поезд поедет Будет не слышно Метров 400 от машины Хорошо. На всю увеличу машину Еле видно ну, Пойдемте теперь к ней Музыки вообще не слышно ну вот. начинаю снимать опять с того же места, где нас застал поезд. Правда, трек уже кончился, будем ждать новый. получается столб столб и еще один столб это метров через сколько столбы стоят метров через 200 о, через через то 50 тут уже слышно на порядок лучше Супер, что Тут просто уже находиться невозможно. Причем, причем данное исполнение вы слышали без сабуфера просто чисто серединка медбас и выс, выс, высокие частоты вот. можно попробовать можно попробовать с буфером Уходим. Уходим, убегаем <свистак> <свистак> Вот до этого столба I'm a star I'm a star I'm a star I'm a star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 Найти что-нибудь, что поорало. Давайте послушаем, наверное, вот такое еще исполнение. Let I'm not just sitting on on my hands. Ну и немножко разбавим еще басом. Все, посмотрим, как басит. получается у меня э, пара двадцатых динамиков булава булава двадцатая потом 16 Ижи это же и серия булава твиттера ну, как бы самое что ни на есть дешевое но как играет вы слышали как-то так прошел обзор. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.